Всех приветствую на моем канале, меня зовут Дмитрий. Ну здорово, отец. Я продолжаю экспериментировать с форматами роликов, и вот решил попробовать переработать идею мнения за час» и убрать оттуда все лишнее. А лишнее – это оценки и попытка в аналитику. Теперь это будет не «Мнение за час», а «Час в игре», где я покажу вам в сжатом варианте, что из себя представляет игра за первый час пребывания в ней. Пытливый ум, возможно, задаст вопрос, почему неполноценный обзор? Почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему? Отвечаю. Потому что обзор, это, как правило, всегда субъективно и зависит от разных факторов. Одному не понравится, что в игре нет условных лолей, и весь ролик будет на этом акцентировать внимание, другому, что графика отстой, а третий вообще скажет, что это донатная помойка отмыла, и не стоит на это тратить свое время. Я же просто коротко хочу показать вам первый час игры, и вы уже сами примите для себя решение, захотите ли вы пойти поиграть в этом проекте или же нет. А свое собственное мнение или аналитику вы можете оставить в комментариях под этим роликом. Возможно, ваш комментарий больше поможет другим людям принять решение. Что ж, что-то я слишком сильно затянул начало ролика. Давайте все-таки к нему приступим. Поехали! На очереди у нас игра Conqueror's Blade. Графончик я менять не стал и оставил на среднем значении. Во-первых, потому что я хочу, чтобы люди со слабыми компукторами посмотрели, как она выглядит не на максимальных настройках, а во-вторых, у меня тоже слабый ПК. Итак, в самом начале нам предлагают выбрать пол персонажа. Не половину персонажа, а пол персонажа. <смех> вот ты меня расмешни... Расмешни... Расмешни... Расмешни... И как мы видим, тема Сисик не раскрыта. Поэтому я выбираю мужской пол. Далее идет довольно скудная кастомизация, где мы выбираем лишь какая у нас будет прическа, цвет волос, брови, цвет кожи, татуировка на лице, шрам и борода. Осталось выбрать ник и вперед навстречу приключениям. Ну чё, народ, погнали, на... Попадаем в тренировочный лагерь, где мы можем выбрать подходящее для себя оружие, которым мы будем убивать на начальном этапе. В дальнейшем можно будет открыть и все остальные. В общем, у нас есть на выбор палаши щит, глифа, мечи щит, мушкет, короткий лук, алибарда, длинный лук, парные клинки и надати. Для каждого оружия свой стиль боя и свои навыки — Впрочем, все виды вооружения можно будет опробовать и потренироваться, что я и сделал. Выбор пал на надате. Дальше осталось только проехаться на коне, и нас упускают на тренировку по осаде крепости, где мы с командой мобов должны победить другую команду мобов, что мы и впоследствии сделали, захватив точку А, потом перерубив всех врагов, захватив их опорный пункт, а следом уже главную точку крепости». Сразу же после победы дадут выбрать три отряда из шести: восточных пикенеров, аркибузеров, западных лучников, двух разных видов мечников и, наконец, западных копейщиков. Далее выбираю стартовый регион и появляюсь в начальной локации, где меня сразу же бросают в очередную учебную стычку. Но перед этим я немного попелил в костюмчике. Так вот. Цель была оборонять городище, и судя по тому, как я тупо стоя на месте всех рубил налево и направо, понял, что да, это был все-таки учебный бой. Спустя время нам с другими ботами удалось победить других ботов. После боя мне наконец показали, как открывать и улучшать свой отряд, и я нашел кнопку с прокачкой навыков. Спойлер, в следующем бою мне это не помогло. Называется грустный трамбон. Захожу в следующий бой с предвкушением, что сейчас снова удастся повеселиться, и меня тут же обламывают. По какой-то причине меня кинуло в команду с прокачанными и прошаренными дядьками, против других таких же прокачанных и прошаренных. В этот раз я уже в роли штурмующего, и я даже не знаю, что тут комментировать. Просто взгляните на небольшую нарезку. Bad fence, but a win of bad face the a word of bad face the birds of a bed bad birds word of bird Don't you know about the bird? Well Peter's gonna tell you about the bird of will a bird the birds a wheel of will a bird да, это было жестко, особенно когда в учебном бою мне, условно говоря, дают стоять на месте и рубить кого попало. И тут же, в следующем бою, мой персонаж становится чуть ли не ватней рядового юнита. Но отчаиваться я не стал, все приходит с опытом. Возможно, я еще вернусь к этой игре. Мне кажется, в ней есть еще на что посмотреть. За час все не охватишь». А по итогу вы сами все видели. Час получился довольно насыщенным. Меня успели обучить какими-то базовыми вещами, и я успел аж три раза подраться. Хоть и два победоносных раза, но с мобами, а в третий раз дали прикурить, но уже не мобы. И на этом я закончу. Благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца, хоть он и получился весьма коротким. Всем удачи и пока.